Потому традиционная персификация говорит о том, что в области имплантата не бывает биологической ширины. Ну, многочисленные как Но наличие переимплантных тканей является доказательством существования биологической ширины. Тогда человек, который это утверждает, он не знает, что такое биологическая ширина. И не понимает этого термина. Вот так. Эта операция была... Выполнено в шестнадцатом году. К сожалению, пациентка не запротезировалась до сих пор на нижней челюсти. Это связано с материальными просто обстоятельствами. А с этим зубом все хорошо. Я просто переживаю за другие, которые у нее в не очень хорошем состоянии. Пожалуйста, это томография через шесть месяцев. Это скриншот, понятно, как когда сделана стомография. Это корень зуба. Это вестибулярная часть. Это срез. Вот это десна, да? Вот это цементно-эмалевая граница на вестибулярной поверхности. А как идет дальше эмаль? Правда? Да. И вот эта часть у нас заполнена межзубным сосочком. Да? да? Вот здесь у нас контактный пункт меж, ну, меж, межзубной. Там, где у нас экваторы зубов соединяются. Все знают, да, что такое контактный пункт? А что вы смеетесь? Я... Это потом все вылезает, когда вот такие глаза. Оказывается, что не все понимают, что это значит. У некоторых это место, где... Вот эта зона, вот это, вот это, вот это цементно-эмалевое соединение или граница на контактной поверхности. Вот эта точка, вот она, она очень важна, мы просто, это наша, как бы, зона отсчета будет сейчас. Вы поняли, где это место? Это не снаружи, это не вот так, как у меня нарисовано на цементной на вестибулярной поверхности, эта волна вот здесь находится. В норме вот это все место заполнено межзубным сосочком. Да? До контактного пункта. Первый класс, это когда у Белли Патарно десна находится вот на этом уровне. То есть она достигает цементно. Спасибо, Алексей. Цементно эмалевого соединения в контактном пункте, о, в контактной поверхности. Вот здесь. Вот это первый класс. Вестибулярно это будет выглядеть вот так, как там написано, нарисовано на проектора. Посмотрите все, пожалуйста. Второй класс. Это когда убыль сосочка будет выше вот этого цементно-эмалевого соединения. Это второй класс. Сейчас я перещелкну. Видите, да, вот как это выглядит? А у вас же есть распечатки. И третий класс, это выше цементной эмали, соединение уболь, сосудка, которое находится на вестибулярной поверхности. Это вот эта точка, которая уже в, у зенитов. Вот она. Вот это третий класс по -тарно. Но он может быть не такой критичный, как я вам тут нарисовала, чуть ли не с, да, сквозной дырой, но вы, вы понимаете. Что делать в, а, вот в этой ситуации? Давайте обсудим. Кто что умеет делать, кто делал когда-нибудь? Что? Или раз в полгода подкалывать я не знаю что это такое mm. ну ладно я вам не скажу если будет ну вот я про него и говорю и тека прям помогает да конечно очень хорошо рецессии тоже можно закрывать рецессии первой степени это что такое когда чуть-чуть шейка когда можно закрыть объем кисло Бритонка в биотипе. Кстати, бритонка в биотипе еще и хорошо помогает воспалительной терапии. Неплохо. И насколько это работает? Да, на Надо понимать, что пациенту надо объяснять, что он должен прийти 4-5 месяцев под колодку. Это для тех, кто не хочет... Заплатить. Ничего делать, я поняла вас. Ага. Ну Интересно, ну, я не, не знала, путь, что такое. Корректировать верхнюю губу, чтобы я была... Ну будем это оперировать, короче. Нет, конечно, нет. Пациентку хочет. Не типа полубки, крупные зубы. Зубы свои собственные, ну да, витальные. Да-да, ну, мы а при условии это... нормально вот. Пусть это даже будет не очень узкий. Да, то, что мы вчера обсуждали, не очень узкий сосочек. Пусть это будет хороший сосочек, не такой не совсем, как хвостик бобра. Но есть какие-то предложения? Я бы не ну, понятно. Все, я, Всё, я поняла. Я ну ладно. Война. Ну, тогда давайте э, обсудим, как это может делается. Делается двумя методами на самом деле. Один метод. Вот при первом классе достаточно без трансплантата его применять. Вот так. Это самое простое. Сложность заключается только в наличии микрохирургических инструментов. Для того, чтобы очень осторожно э и деликатно... С неба вывести этот сосочек не на <сосы> Что? <сосы> Надо купить. Очень удобно. Да, вот эти одноразовые офтальмологические скальпеля, им очень удобно вот это делать. Знаете, да, что это не по-моему доллар стоят? <сосы> <сосы> Мне доктора рассказали. Были в Краснодаре два года назад на курсе. И доктор, мне доктор да, показывал вот этот скальпель, я оттуда знаю Потому что у меня просто свои как бы инструменты многоразовые Но я это микроблейдом делаю. делаю ну. Тут, в общем, больше техническая история Тут никакой такой супер-регенерации и чего-то там сверхъестественного нет Тут самое главное сделать это осторожно э Деликатно и и все, потому что со швом тут тоже нет никаких проблем. Дизайн разрезан. Что? Дизайн разреза. Ну вот дизайн разрезан, вот скальпель необна. отступается на глубину вот этого дефекта, сюда нёбно делается, отступается. Немножко я доэпитализирую всегда вот эту поверхность небную после того как сделал разрез и начинаю отслаивать сюда потом деликатно вывожу его на вестибулярную сторону и ушиваю складываю. Складываю. а что непонятно ну, так, как я скучаю, я как я смотрите вот это нюбная поверхность то с чего мы начинаем. Вот это получается. Раз, два, три. Пошаговая история, да? Вы делаете разрез вот здесь. Делаете разрез. То вообще ну, просто банальная ситуация. Еще есть.